В этой программе мы продолжим разговор об образе отца и начнем с очень такого острого и неудобного вопроса. А если отец слабовольный? Такой вопрос порой задают. Конечно, ситуация не из приятных, но ведь жены часто сами стремятся верховодить, а когда мужчина уступает им разды правления, начинают жаловаться. И потом, далеко не всегда, то, что женщина считает слабоволием, действительно является таковым. Покладистый муж может в каких-то вопросах вдруг оказаться тверд, как кремень. Жена будет считать это блажью, ослиным упрямством, а дело может быть совсем другом. Дело в том, что она путает кротость со слабоволием. Кроткий человек уступает другим не из слабости, а наоборот, чувствуя свою силу. Он может возвыситься над множеством вещей, пренебречь самолюбием, просто потому что не считает это важным. Он избегает ссор, мирится первым, готов признать свою вину. Но если что-то для него принципиально, тут его никакими силами не сдвинешь в занятой позиции. Вот мне вспоминается история одного знакомого. Жена его считала безвольным, потому что он никогда ей не перечил. Покорно отдавал получку, ничего не предпринимал, не посоветовавшись с ней. В их доме все делалось под девизом «Как скажет Валечка». Валечка звали жену. Но вот однажды у мужа тяжело заболела мать, которая жила в другом городе. И он решил перевести старушку к себе. И никакие протесты Валечки, никакие истерики не помогли. Муж был готов скорее развестись и ухаживать за матерью в одиночку, чем ее предать. Вот в других категориях он сложившуюся ситуацию не рассматривал. Спрашивается, где здесь слабоволие? Кроме того, в последние годы некоторые женщины начали считать признаком безволия Неумение зарабатывать деньги. Но ведь мужчины не виноваты, что государство поставило их в ситуацию, когда за честный труд порой платят гроши. На самом-то деле это гражданский подвиг оставаться работать на оборонном предприятии, где люди порой годами не получали зарплату, потому что оборонку решили задавить. Или, скажем, работать в НИИ, понимая, что если ты и твои товарищи уйдут в коммерцию, то двигать науку просто будет некому. Да, конечно, семье в таких ситуациях приходится трудно. Но кто сказал, что быть хорошим человеком легко? И почему тогда детей мы нацеливаем на учебу, а не на воровство? Ведь воровать легче и прибыльнее. Самое главное, конечно, не заработок, а нравственный авторитет главы семьи. Сейчас как раз такое время – когда человеческие качества проходят серьезную проверку на прочность. И далеко не всегда люди, которые оказываются в наши дни на коне, могут служить детям хорошим примером. Лет 50 назад, когда в газетах было такое время, публиковались объявления о всех предстоящих разводах, представляете, насколько их тогда было мало? Для многих мальчиков и девочек уход отца и семьи был настоящей катастрофой. Соседи перешептывались, а кое-кто в минуту запальчивости мог бросить и такое до да более обидное, злое слово ⁇ безотцовщина ⁇ как будто ребенок был виноват в распаде семьи. Сейчас разводов неизмеримо больше, и на детей, которые остались без отца, давно уже перестали показывать пальцем. Но это не значит, что проблем не существует. Ведь каждому ребенку, даже если он в этом не признается, хочется, чтобы у него были и мама, и папа. И дети, которые открыто не выражают своих чувств, часто страдают гораздо больше, потому что они вынуждены справляться со своими переживаниями в одиночку. Подчас это очень ярко проявляется на консультации у психолога. Вот мама будет уверять, что уход отца оставил сына равнодушным, ведь сын про него даже не спрашивает. А мальчик в рисунке семьи изобразит рядом с собой папу, хотя папа уже три года живет отдельно с новой женой. Очень характерная история произошла как-то на занятиях в нашем психологическом кукольном театре. Шестилетний Дима, когда он показывал сценку про свою непослушную собаку, то рассказал, что заплатил за ее плохое поведение штраф милиционеру деньгами, которые папа дал на велосипед. А в следующий раз, в другой сценке, изобразил, как они с папой поехали в воскресенье за город собирать грибы. Ну, вы спросите, и что тут особенного? Ну, в общем-то, ничего, кроме того, что папа после развода, который произошел четыре года назад, ни разу не навестил Диму и никаких денег на его содержание не давал. Глядя на счастливое лицо ребенка, вышедшего из-за ширмы, после показа такой семейной идилии, мама даже расплакалась. А после занятия сказала, что не могла себе представить, насколько Дима скучает по отцу. Так что, если ваш сын или дочь не интересуется своим отцом, это вовсе не означает, что им на него наплевать. Во что нередко хочется верить женщине, у которой после развода не складываются отношения с бывшим мужем. Дети чутко улавливают настроение взрослых. Поразительно, насколько у них бывает порой тонкая интуиция. Вот дочка одной моей знакомой не помнила своего отца, потому что он оставил семью, когда ей было пять месяцев, и никогда, никогда не расспрашивала о нем мать. И вот только однажды, года в четыре, она вдруг ни с того ни с сего заявила: "Мой папа приедет, он меня не бросил", но больше на эту тему не заговаривала. Потом, когда девочке исполнилось семь лет, мама снова вышла замуж. И только тогда поняла, как же ее дочери не хватало отца. А еще немного повзрослев, девочка призналась, что в детском саду отчаянно завидовала детям, за которыми по вечерам приходили отцы. Но она боялась огорчить мать и молчала, как партизан. Наверное, вы уже догадались о моих взглядах на проблему развода. Помню, однажды мне довелось участвовать в Телепередачи, посвященной этой сложной, болезненной для многих проблеме. В героине передача была мать-одиночка. Что ее дочки заявил... отец не нужен, поскольку он подонок и вообще они прекрасно обходятся без отца. Я еще тогда подумала, каково девочке все это слышать? Она была уже не такой маленькой и вполне могла смотреть передачу вместе с бабушкой и дедушкой которые, конечно же, прильнули к телевизору. Ведь не каждый же день их дочь появляется на телеэкране. Среди приглашенных на передачу гостей была и ныне покойная актриса Майя Булгакова. Она внимательно слушала споры героини с экспертами-психологами, а потом обратилась к зрителям и сказала примерно следующее. «Я считаю, что надо терпеть, терпеть до последнего». Поверьте, даже самый хороший человек не может дать ребенку того, что дает родной отец. Даже если этот родной такой-сякой раз И было ясно, что слова эти сказаны не просто так, а по-настоящему выстраданы. Зал, ну, как теперь принято в ток-шоу, э, там передача шла при участии зрителей, притих. Никто не ожидал от известной актрисы Таких суждений, которые обычно слышишь от простых полудеревенских старушек. Болей судьбы эта передача оказалась для Майи Булгаковой последней, вскоре она погибла в автокатастрофе. Может, поэтому мне так запомнилось, что она сказала: Ну, увы, как гласит пословица, если бы юность умела, если бы старость могла. Умеем мы в юности прощать, а в старости вернуть время назад. И исправить ошибки, наши дети, да и мы сами, были бы гораздо счастливее. Ну, увы, второе, если не третье поколение людей сейчас вырастает без отцов. Если это происходит в рамках одной семьи, то есть если бабушка растила дочь без отца, дочь тоже развелась и воспитывала ребенка одна, то и для этого ребенка Весьма высока степень вероятности потерпеть фиаско в семейной жизни. Дело в том, что дети подсознательно усваивают модели общения в семье и отношения к противоположному полу. Они видят, как мама относится к папе, как бабушка относится к дедушке. Мне столько раз приходилось слышать, что в детстве женщина давала себе за никогда не устраивать мужу сцен подобных тем, какие устраивала ее мама. А выйдя замуж, вдруг начинала вести себя истерично и кричать на своего мужа, в точности воспроизводя материнские выражения интонации. Меня это ужасает, но я, я ничего не могу с собой поделать. Вот как будто меня вселяется дух моей матери, так бывает, говорят женщины. Вот как влияют на нас образы, запечатленные в детстве. Когда же дети растут без отца, то у мальчиков нет эталонов мужского поведения в быту. Они воспитываются в женской среде и невольно усваивают женский тип реагирования на многие ситуации. А потом, когда они оказываются уже поставлены в позицию мужа и отца, они ведут себя по бабье. Естественно, вызывая недовольство жены. Сами понимаете, что это не способствует укреплению брака. У девочки, которая воспитывается в неполной семье, положение немногим лучше. Повседневное общение с отцом учит ее разбираться в мужской психологии, подстраивается под нее. А для женщины очень важно подстраиваться, если она хочет, чтобы ее замужество оказалось удачным. И с другой стороны, это общение учит ее не бояться мужчин. И в идеале дает то человеческое тепло, которое многие женщины...